приветствую друзья мои на своем канале с вами ольга Арзуманян. сегодня я показываю и рассказываю вам о компании river coin вы вывод средств так как многие пишут говорят о том что с компании не выводятся деньги и я вам сейчас покажу ребята нет с компании успешно выводятся деньги вы можете открыть сайт, посмотреть полностью весь сайт, пролистать, посмотреть все о компании. Информация вот здесь о компании. а Свидетельство о регистрации здесь вы можете посмотреть и все почитать, посмотреть. Здесь есть полностью все. Ну, а теперь как зарегистрироваться. Я показываю вам, как зарегистрироваться. Пишите логин, пишите пароль, вписываете почту. Например, вот так, писываете э, в эту страну а, и скайп обязательно и номер телефона. А, это а, данные обязательно нужны, так как а, огромная сумма здесь а, на вывод будут и... Они выводятся только через техподдержку, через скайп. Подтверждаете, что это вы выводите из кабинета. Ставите галочку и регистрация. А так как я уже зарегистрирована, эта площадка в этой компании называется «Свой дом». Она стартовала двадцать 23-го я зашла сюда 24-го в... и купила за 5 долларов свой дом. Ну и вот я закрыла я первый дом с 24-го. А, а, а, перешла я 24-го во второй дом и закрыла его 24-го. А в третий дом я перешла 24-го и закрыла его 27-го. А, и в четвертый дом я 27 а, зашла, но еще а пока не закрыла. Мне сюда только один человек нужен. А, а заработала я 75 долларов. Это... Ну, посчитайте за сколько дней, я не считала. Значит, первое, что нужно, когда зарегистрируетесь, обязательно посмотреть личные данные, чтобы у вас ваш спонсор стоял указан здесь, а потом только пополняете свой кабинет. Здесь работают две платежные системы. Ну вот, например, я вам покажу «Пополнить кабинет». Здесь есть «Perfect Money» и «AdvCash». Вставите, с какой системы вы будете платежной пополнять, вписываете 5 долларов и «Пополнить». У вас переносит система на ваш кошелек, и как только у вас здесь на балансе будет 5 долларов, вы заходите в этот раздел «Свой дом» и нажимаете здесь «Купить дом». Подтверждаете «Да». И становитесь сюда в первый дом. Здесь вы можете посмотреть. В кабинете есть презентации полностью, ролики. Здесь есть обучение. Также есть и школы по обучению. Все. Техподдержка есть. Есть скайп чат. Я вам сейчас покажу вот Здесь у нас уже 241 партнер, также делимся и скринами выплаты, ролики записываем и поздравляем друг друга с переходом и регистрацией, как и везде, во всех компаниях, во всех проектах. Что еще хочу вам сказать, ребята. Да, я сегодня покажу свои счета. Я просто не выводила деньги, я переводила все время, помогала партнерам, ну, переводила внутренним переводом на кабинет на кабинет, а они мне переводили на мою платежную систему. Ну, вот попробовала 15 долларов вывести. Вот я сегодня поставила, это утро было, сайт не наш, поэтому здесь время отображается не российское. Вот я сегодня поставила на вывод платежная система и вот у меня вывод значит показываю свой адвокэш кошелек вот они последние транзакции и показываю вот он вывод 30 центов за транзакцию, Я выводила 15, как вы видели, вот мне на кошелек пришло 14,70, а вывод откуда а компания Риверкоин а и мой логин, а поэтому не верьте никому что не выводятся деньги, все выводится, все а, доступно. В чате у нас есть и админ, а в чате у нас есть техподдержка, а, которые работают а, а, ну, все, все время в онлайн-режиме. А все, которые нужны, а, ребята а, задают вопросы, на все отвечают, они точно так и в чате. А, а что еще хочу вам сказать, ребята? Моя ссылка, конечно, будет под моим роликом. Но, конечно, нежелательно, чтобы вы регистрировались уже по моей ссылке. Меня нет ни в первом доме, ни во втором, ни в третьем, я уже в четвертом доме. И здесь я сегодня уже перейду в пятый дом. Поэтому лучше будет, если вы выйдете со мной на связь, я укажу визитку свою. Визитка, в визитке вы можете открыть визитку и добавиться ко мне. И в Skype, и в Telegram. Вот такая будет указана визитка. Я вам сейчас покажу. Вот она. Вы можете добавиться в соцсети вы можете добавиться ко мне в скайп, можете в телеграм, на ютуб-канал, твиттер, в инстаграм, поэтому здесь можно нажал, и вы находитесь уже у меня в телеграме или в скайпе. Поэтому я вам подскажу как правильно зарегистрироваться, как помогу завести с платежной системы деньги и помогу вам войти в свой дом. Ну, естественно, от меня как от спонсора будет поддержка. Я уже по своей ссылке никого не регистрирую, уже несколько дней я регистрирую партнеров, помогаю им. Смотрю, у кого нет партнеров еще, я регистрирую их, это вот вся моя структура. Всех регистрирую по ссылкам партнеров, помогаю. Вот вывожу, кого нужно вывести на, с первого на второй стол, кого нужно вывести на третий стол. Вот. Поэтому лучше будет, если вы прежде чем зарегистрироваться добавитесь ко мне это будет более эффективнее ну и на этом я прощаюсь с вами до новых встреч на моем канале жду вас в своей команде хорошего вам дня